Всем здравствуйте. На, прошлых, на прошлой конференции «Бубриховские чтения» я выступала с докладом о третьем инфинитиве, об образовании этой формы и о синтаксических функциях. И еще тогда обратила внимание на то, что в некоторых случаях встречаются параллельное употребление формы третьего инфинитива и формы первого инфинитива. И поэтому сегодня я выступлю с докладом употребления семантики первого и третьего инфинитива в япском языке. В этом докладе рассмотрены случаи употребления конструкции с двумя продуктивными формами, вышеупомянутыми. Целью и задачами доклада является анализ общих семантических закономерностей, так, я забыла переключать, да, анализ и общих, общих семантических закономерностей, а также поиск отличий в употреблении указанных форм в традиционных говорах и в письменной норме языка. Для исследования я использовала, рассматривала образцы вепской речи, записанные в разные годы финскими и отечественными учеными, а также литературные, художественные и публицистические тексты на вепском языке. Особенностью прибалтийско-финского синтаксиса является его глагольность. И предикат, являясь главным членом предложения, определяет синтаксические функции других его членов – в вебском языке активно используются различные модальные конструкции, одним из членов которых является инфинитив. Особой продуктивностью отличаются конструкции, в которых форма первого инфинитива и элитивная форма третьего инфинитива являются дополнением к финитному модальному глаголу. Так, форма первого инфинитива по широте и универсальности своих функций, синтаксических функций, сходна с инфинитивом индоевропейских языков. Она может самостоятельно формировать предложение, в котором нет финитных глаголов, а также может выступать в роли дополнения к финитному глаголу, то есть глагольному сказуемому. Основными функциями первого инфинитива являются функция объекта или субъекта, однако он может также употребляться для выражения цели действия, выполнять вербальную функцию, которая и будет рассматриваться в сегодняшнем выступлении. В свою очередь форма третьего инфинитива всегда выступает в связке с финитным глаголом, Сочетаясь с непереходными глаголами, эллативная форма третьего инфинитива выражает действие, в которое включается субъект основного финитного глагола. И такие инфинитивы называются субъектными. По функции, по функции лативной форма третьего инфинитива также сопоставима с инфинитивом русского и ряда других индоевропейских языков. Иллативная форма третьего инфинитива отчетливо воспринимается как форма иллатива, так как в ее употреблении есть много общего с латива именно существительных. Самая многочисленная группа непереходных глаголов, которые употребляются с формой третьего инфинитива, это глаголы движения и перемены положения, такие как мянда, идти, ляхта, отправляться, аеда ехать и прочее. Что касается вебского языка, анализ материала показал большое сходство синтаксических функций обеих форм инфинитива, а в некоторых случаях одновременно использование этих форм. Это обусловлено тесными контактами вебсов с русскими, у которых, как уже было сказано ранее, есть только одна форма инфинитива, тождественная форме первого инфинитива прибалтийско-финских языков. Рассматриваемые формы первого и третьего инфинитива являются самыми продуктивными во всех прибалтийско-финских языках. Взаимоотношения между двумя этими формами довольно сложны и лучше всего рассматривать их с точки зрения диахронического развития. А обе инфинитивные формы возникли из поддержных форм направления движения, более ранних от глагольных существительных. Первый инфинитив является более древним. Первоначальная семантика в пробалтийско-финских языках утрачена, хотя убедительно просматривается в исторической лативной форме. Форма третьего инфинитива, по всей видимости, появилась чуть позже. В ней четко рассматриваются как инфинитивный показатель, такой как ма, так и лативное окончание ХА поскольку оба инфинитива в значительной степени соответствуют единственной форме инфинитива во многих других языках, их можно охарактеризовать как своего рода дистрибуцию. С другой стороны, тесная взаимосвязь этих форм также может быть замечена в том факте, что некоторые глаголы могут принимать оба инфинитива в качестве своих дополнений. Для сегодняшнего выступления я выбрала четыре глагола. Которые часто, четыре часто используемых финитных глаголы. Здесь нет какого-то особого смысла, почему я выбрала именно эти глаголы. Я посмотрела именно на те глаголы, которые чаще всего встречаются в образцах речи, а также в, в современных текстах вебского языка и с которыми употребляются формы первого и третьего инфинитива. Это два глагола движения: ляхта и мянда. Это глагол опыта учить, и глагол начинания, заводи. А немножечко более подробно о глаголах расскажу позже. И рассмотрим первый глагол: это глагол мянда. А на слайде я вывела несколько примеров, чтобы было более наглядно. Конечно же, это далеко не все примеры, которые я рассматривала, но тем не менее. Практически во всех говорах вебского языка глагол мянда выступает в связке с третьим инфинитивом. Я посмотрела все три говора, вот на слайдах можно увидеть да, разделение все три говора вепского языка, и также отдельно выделила молодописьменный язык. Можно посмотреть, да, если даже по каждому примеру, по одному возьмем, в Велинке, Юхтен, Керден, Мяниме и в северно говоре Мяне Авайдамха, например, да, примеры перевод примеров в виде слайда, в южно говоре «ёк хе мяне и так далее. Ну и в модописьменном говоре тоже видно, что с, форме третьего, с формой глагола, финитного глагола «мянда» используется форма третьего инфинитива. Примеры да, показали, что форма с глаголом «мянда» используется форма третьего инфинитива, не было в источниках замечена форма первого инфинитива. То же самое можно сказать про глагол «ляхта», который переводится «как отправляться». Это еще один продуктивный глагол движения, и используется он также в связке с салативной формой третьего инфинитива. Можно также посмотреть на примерах. Но был проведен опрос среди вепских жителей Прионерского района из деревень Рыбрика, Другая река и Каски с ручей. И также были выявлены случаи в ходе устного опроса, случаи употребления первого инфинитива, первого инфинитива с глаголом «ляхта». Сейчас посмотрю. Так, да. На примерах вот как раз-таки этого нет, но опрашиваемые называли оба варианта, например, и ляхтен хогайта, это как пойду колоть дрова, а также и ляхтен Чапмаха, то есть использовали в своем разговоре обе формы и говорили, в принципе, комментировали, что обе эти формы, понятно, и используются. Эти примеры современного бытования свидетельствуют о том, что, ну, свидетельствует о явном русском языковом воздействии и переносе соответствующей русской модели в вебский. В письменной, да, в модописьменной норме всегда, в принципе, используется форма третьего инфинитива. Дальше. Третий глагол, который... Было рассмотрено, это глагол опита «учить», который также является глаголом, требующим третьего инфинитива в прибалтийско-финской языковой системе. Однако, как показывают примеры, в вебском языке при инфинитном глаголе опита встречается параллельное использование обеих фини... инфинитивных форм. С точки зрения прибалтийско-финского синтаксиса, глагол опита требует третьего инфинитива, однако двуязычность вебсов и влияние русского языка приводит к переходу на русскую модель и употреблению конструкции с первым инфинитивом. А также можно да, посмотреть на примерах. Uh -huh. да, в модописьменном языке всегда встречается форма третьего инфинитива. И заключительный глагол, который я рассмотрела именно для сегодняшнего выступления, это глагол «заводида» — «начинать». Глагол «заводида», который обозначает начало действия, «заимствован», из смежных русских говоров э, со значением «начинать что-либо делать». В вебском языке в основном употребляется в связке с формой первого инфинитива, что свидетельствует о восприятии вебской бытования не только самого глагола, но и его синтаксической специфики. Так же, как и в русскоязычной конструкции, в вебском языке глагол «заводида» используется с первой формы инфинитива. А, интересно, что… Так, это можно да, также посмотреть на примерах. И интересно, что в северновепском реале отмечены случаи связки с салативной формой третьего инфинитива. Так, северновепский, например, заводимый Вадимый Медстамха, который переводится как «я начал охотиться». И нужно полагать, что такая ситуация может быть спровоцирована карельским языковым воздействием, которое, как известно, отличает северновепский диалект от других вепских диалектов. В данном случае глагол заводе эквивалентен корейскому глаголу рувата начинать что-то делать, в сочетании с которым всегда используется лативная форма третьего инфинитива. Интересно, что по данным словаря вепского языка соответствующий глагол рубета в значении торопливо что-то делать известен средневепским говором, где используется как раз-таки в сочетании с первым инфинитивом. Например, рубета рата, торопливо работать и прочее. И подводя итог, нужно сказать, что анализ источников показал, что форма первого инфинитива и элотивная форма третьего инфинитива образуют конструкцию вместе с финитным глаголом движения, а также с другими глаголами, требующими в прибалтийско-финских языках вопроса «Куда?». Рассмотренные примеры свидетельствуют как о влиянии на репский язык соответствующих русских, так и о влиянии прибалтийско-финских конструкций. И сравнительный анализ диалектных вариантов и литературной нормы показал, что синтаксические функции рассматриваемых инфинитивов одинаковы во всех говорах вебского языка, формы друг от друга отличаются иногда, но только фонетически. Ну и некоторые да, примеры единичные можно встретить другие, нежели чем в остальных диалектах. И при этом все диалектные зоны испытали на уровне синтаксиса значительное русскоязыковое влияние, которое вызвано смежным проживанием и двуизучием вебсов. Однако это влияние вписывается в традиционную прибалтийско-финскую систему, инфинитив служит дополнением к сказуемому, выраженному русским по происхождению глаголом, тем самым дополняя ряд прибалтийско-финских конструкций с инфинитивом. Спасибо большое за внимание.